Летает, зима, залетает все, что было. <смех> так, не слышно. Вот. Галина Ябуковская. Марина Митаин. Танцевальный Зои. И руководитель коллектива. Елена Леменкова. Бессмертный руководитель. Замечательная конце красивая, красивая женщина. Елена Леменкова. Изо дна, изо дна, мы найдем еще одна. вина, Многая, Многая, Многое, многое, многое вина. Он говорит, ну, хорошо, а когда же вы поете? А мы поем дома. Как дома? Вот, потому что душа. И пьем, говорит, за тех, у кого все можно. Концерт, к вот, которому мы долго ждали, к мы все очень готовились Который вложили, как говорится, свою душу Как это получилось слушателю, зрителю вот. Но мы все старались вот, И это было видно в выступлении мы, чтобы... Конечно, сказать всем спасибо большое и за вот эту ауру, которую вы несете и отдельное, огромное спасибо Елене Сергеевне, которая э, дала мне еще один шанс, чтобы я попела и, и поверила в меня, и включила вот этот концерт. Вот за Елену Сергеевну, за ее м, творческое начало, за, за ее отношение трепетные к музыке, за нее. Творческие. Одеты великолепно, смотреть просто очень приятно. И мне хотелось бы, чтобы вы в этом коллективе долго-долго были и радовали нас своим, своими концертами. Спасибо. За вас.